здравствуйте уважаемые подписчики канала левша методика обучения навыкам письма на этом видео которое преднамеренно выполнено крупным планом и высоким разрешением демонстрируется техника письма левой рукой это не чисто писание а обычный почерк и цель этого видео показать что применение новой методики обучения позволяет формировать устойчивый навык письма с правильным наклоном почерка и при неинвертированном положении кисти руки, которым пишут миллионы правшей. Что такое неинвертированное положение? Кратко поясню. В процессе письма рука со вторучкой находится ниже рабочей строки, а это положение продлевает работоспособность ведущей руки и правши, и левши. А это особенно важно на начальном этапе обучения школьников. Одновременно сохраняем в работе аккуратность, так как написанный текст не подвержен размазыванию ребром кисти, ведь она передвигается ниже написанного текста. И еще при этом сохраняется достаточный визуальный контроль за почерком. Демонстрируемая техника письма является целью новой методики. И доступна практически всем обучаемым. Нужно только иметь желание и поставить себе цель. До новых встреч на канале Левша методики обучения навыкам письма. Благодарю за внимание.